Привет, кума! Ой, что-то у меня руки болят, ноги болят, спина болит. Ой, ладно тебе жаловаться. А вот люди говорят, что видели тебя, с Петькой насиновали, с Колькой воржи, с Витькой в сарае обнималась. Вот люди, а! Вот люди! Один орган здоровый и то. Завидовали. Присылайте мне свои прикольные классные анекдоты, и я их с радостью расскажу на своем канале. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.